Вот еще такой момент, я вот чувствительная, я вот почему-то вот смотрю на вас, и у меня сердце замирает. И это, и это с любой У Мне такое чувство, что вот если я к вам вот подойду. Вы меня убьете. Не физически, конечно, не физически. Если это я проходила еще с одним мастером. Я взяла уже, вот это меня что-то такое наклеило, Я взяла, притаилась там на сатсанге на, на, сат на ретрите и посидела. И вот на меня как будто бы что-то спустилось. И я... Я просто не чувствовала тела несколько дней, вообще хожу по земле и смотрю, что я не я. Ну, то Жизнь. есть вот это состояние. Было. Да, пугается, отталкивается ум. Sure. И, конечно, не нужно э -э -э идти на его поводу и искать какие-то причины, чтобы не поехать на сатсанг. И потом, да, наверное, была не судьба. Лю, да, люди такие интересные истории рассказывают, все что угодно, или лишь бы там кто-то сидит и думает, а, может, побыстрее уйти, может уйти, и потом мне пишут о, как жалко, что я ушла, извините да наверное, повод не уйти да, что это внутри очень тонко, я его начинаю наблюдать и понимать, я, понимала, я даже не ко всем хожу, я вас почувствовала, вашу красоту, и вот так меня вот плечет это, и вот пошла, что-то тонкое такое, что-то я за на ним наблюдаю, наблюдаю, и на вас, и Внешние и, формы – это всего лишь, нет, это как тень. Это даже не внешняя, это что-то... Внут, внутреннее, да. И то, то, что скрыто за всеми внешними формами, оно одно у всех людей. Оно одно. И когда вы ощущаете вот этот вот какой-то внутренний отзыв, по сути, вы себя же ощущаете. Вот. Потому что в конечном итоге а это одно просто разными формами. И вот эта вот иллюзия, что, которую сознание с детства так старательно нарабатывает, огражая, ограждая себя от внешнего мира. В конечном итоге как раз и происходит для создания вот этого сна, сна обособленного существования. Но как только вы начинаете смотреть глубже, как только вы начинаете смотреть за формы, сквозь формы, на то, что наполняет все осознаваемое вами, вообще все, все пространство. Вот тогда вы начинаете понимать, что это один океан, что это все одно. И тогда, когда вы эм, видите, кого-то другого человека, вы начинаете в нем видеть себя. По да. Да. Я Ой, спасибо. У меня прямо голова заказывается. Thank you.